Мы поговорим с вами о переплетении личной воли и без личного принятия. Личная воля – это ваша попытка структурировать реальность под себя. По сути, я хочу, я хочу, чтобы у меня было, было это, было то, не важно. Я хочу жить так-то, я хочу жить с тем-то, я хочу иметь вот это. Не важно, вы изъявляете свою волю. И пытаетесь структурировать всю реальность под себя. И в принципе, если у вас есть желание, и если у вас есть возможность, то в большей части это получается, по крайней мере, заявить о том, что вы чего-то хотите. Личная воля нам помогает заявлять, личная воля нам помогает добиваться всего этого, получать, пользоваться результатом. Но есть и безличное принятие, которого очень не хватает. Безличное принятие относится к ответу реальности на нашу попытку эту реальность структурировать. Но вы же прекрасно понимаете, что кроме вас в этом мире еще кто-то есть, вот даже в этом зале кто-то есть. И вы, конечно, хотите как-то лечь, но рядом еще кто-то тоже хочет как-то лечь. Вы можете изъявить свою волю, но далее эта реальность даст вам ответ «Можно», «Нельзя», «Достаточно» места, «Недостаточно», «Получается», «Не получается», «Хочу, не хочу двигаться» и так далее. Ответ всегда есть. Вы можете сказать «Я хочу такое-то количество денег», сказать это своему работодателю, к примеру, это совершенно нормально. А работодатель скажет вам «А теперь, пожалуйста, принимай мой ответ». И выставит вам список аргументов, по которым вы не заслуживаете данную сумму. Или список обязательств, которые нужно выполнять на данную сумму. И так далее и тому подобное. То есть ответ реальности всегда есть. У нас чего не хватает? Мы в принципе понимаем это, ну уже взрослые люди. Но у нас не хватает безличного принятия. Мы когда принимаем ответ реальности мы воспринимаем его лично, лично на себя. Работодатель говорит, хорошо, я заплачу тебе эту сумму, но нужно выполнять еще это, это, это, это, потому что это место предполагает вот такие-то обязательства. Я что, мало работаю? Да вы меня не цените, или, ну и так, вообще в глаза сложно сказать, угу. выходите в курилку или там куда обычно выходите, в чайную. Меня не ценят! Как это возможно? Вы воспринимаете ответ реальности всегда лично. Любое заявление на хочу имеет обратную связь. И если вы обладаете качеством безличного принятия, то есть можете воспринимать факт ответа, не цеплять туда эмоциональное отношение. Представьте, вот я говорю, хочу э, выйти на улицу и прогуляться без шуки. Ну, ну, нормально, хочешь иди, я выхожу, а там холодно. И я обиделась. Я обиделась на конец ноября. Я обиделась на русские морозы подмосковные. Я круто обиделась, в принципе, на холод. Я больше терпеть не могу, его ненавижу. Вообще, вот представляете, бредятину, о которой я сейчас говорю? Что это даст? Я что, согреюсь? Но если бы хотя бы эмоциональное принятие, вот такое личное, давало бы возможность далее достигнуть намеченного результата, ничего не даст. Вы сольете, в принципе, энергию на эмоциональное возбухание, вы заимеете несколько психосоматических болячек. У вас появится определенный невроз и, так сказать, невротичная тема для обсуждения со знакомыми. Как мы не любим русскую зиму. И все сидят, и обсуждают это. Какие морозы ж будут. Опять будут морозы. Ненавижу эти морозы. Три месяца их буду ненавидеть. Вот. Потом они ненавидят весеннюю слякоть. Потом они ненавидят летнюю жару. Потом они ненавидят осенние э, дожди. Для меня понятно. Не любишь холод, езжай в тепло. Так приезжают и там же парятся. Почему? Потому что это просто склонность личного принятия того, куда эмоции наклеивать не надо. Это просто факт. Вышла, замерзла, зашла, оделась и пошла гулять себе. Вот такой ответ реальный. Но это всего лишь пока только определение, чтобы вы понимали, о чем вообще мы говорим. Итак, личная воля. Структурируем реальность. Заявляя о том, что будет в контексте места и времени. По-другому это звучит так. Я знаю, где и когда это будет. Вы вносите порядок. В реальности есть все. Это мир возможностей огромный. Вы просто проявляете некие факты этой реальности. Как это проявить? Вам надо внести порядок в имеющийся хаос. Что, например, в пространстве не было тренинга, в пространстве появился тренинг. Каким образом, в принципе, это стало возможно? Ну, представьте себе, вот, вот просто мы с Сергеем сюда приехали. Бы И что? Что здесь тренинг? Нет, здесь есть мы с Сергеем. Просто бы мы написали, будет там марафон. Вы бы, наверное, некоторые захотели на него приехать. Но тогда вы попросили бы упорядочить, то есть где и когда состоится это. Когда мужчина приглашает женщину на свидание, он, естественно, имеет какие-то виды на эту женщину, на ее тело, на всю и с телом, и с душой, так сказать, и с мыслями, неважно, но вам приглашают и на свидание. Что очень важно? Внести порядок, где и когда это будет, где и когда пройдет ваше свидание. То, чего не хватает многим современным мужчинам, и многие женщины впадают в шоковое состояние, и правда действительно не знают, как на это реагировать, мужчина говорит, давай встретимся. Женщина уже говорит, да, и ждет. И мужчина говорит, где ты хочешь, внесите в порядок. Мужчина структурирует, ну хотя бы первое, ну в принципе и второе. Если она на третьем а, еще не хочет взять инициативу, ну так, так сказать, развлечь вас слегка, то и третье, ничего страшного, вы можете предложить. Вы можете поставить место и время, но вы никогда не можете контролировать то, как это будет в этом пункте. Я не знаю. А вот куда надо направить мысли? куда, где вы можете структурировать в личную волю. А что вы будете структурировать?